Приветствую вас, зрители и подписчики моего канала, с вами Веном. Мы продолжаем прохождение исторических сражений, цикл исторических сражений в Empire Total War. Следующая у нас историческая битва называется Сражение при диване Произошла она 11 сентября 1777 года. Как понятно из этого года и понятно из соответствующих сторон, это война за независимость в США. Для начала давайте-ка прочитаем предисловие, которое нам здесь предоставляет. Высадившись на американском берегу, генерал-майор сэр Уильям Хоу повел британские войска на восток с целью захвата Филадельфии. Готовясь к бою, американский генерал Джордж Вашингтон сосредоточил большинство своих войск около основных бродов, бродов через Брендивайн Крик. Тут, видимо, опечатка написана. Берега этого быстрого потока образованы скалами и высокими лесистыми холмами. Зная, что на протяжении реки есть всего несколько мест, в которых можно переправиться на тот берег, Вашингтон сосредоточил большинство, часть своих войск у городка чатс -Форд. Он был уверен, что сумеет удержать эту позицию. Однако, более детальная разведка местности показала, показало бы, что существуют и другие варианты форсирования реки. В конечном итоге именно это и сыграло на руку англичанам. В общем-то, что можно сказать по этому поводу? По поводу этой битвы. Битва была довольно-таки большая, потому что состав войск был таковым. У США было 14 600 человек. А у Британии, Великобритании и у их наемников Гессен Кассель Имелось 15500 человек, что примерно одинаковый состав войск. Потери же составляли следующие: 300 убитых было у США, 600 пленных и 400 взятых в плен американцев. У Британии же потери были следующие. 93 убитых и 488 раненых, ну а также 6 пропавших в без вести. Видимо тоже их можно приписать как убитым, либо же... Ну, хотя, какой смысл был отступать в битве, которую ты уже выиграл, да? Скорее всего, тоже погибли. А, сражение, в принципе, оказалось... А, ну, результатом следующим. Столица революционных колоний, Филадельфия, оказалась беззащитной, 26 сентября была занята королевскими войсками. Так, правда, тут почему-то уже написаны немножко другие результаты битвы. Потери американцев составили 1300 человек, но это, наверное, все вместе... А потери королевских войск 587 солдат. Ну да, это похоже, что просто все вместе. Если совместить, примерно такие были потери. Англичанам, кстати, удалось, получается, обойти повстанцев с флангов. И положение последних стало безнадежным. Не выдержав удара превосходящих сил противника, армия Вашингтона в беспорядке стала отступать. Находясь в разгаре сражений в дивизии генерала Стирлинга, занимавшей позицию на центральном участке фронта и видя беспорядочное бегство, Маркиз де ла Феет, пытаясь остановить отступающих, метался со шпагой в руке по пулю боя до тех пор, пока не был ранен в бедро одной пули противника. Тем временем, кстати, подошли подкрепления самого Вашингтона во главе с ним. Солдаты вынесли лафает с поля боя. К концу дня стало понятно, что американцы потерпели поражение. В ходе боя один из лучших снайперов английской армии Патрик Фергюсон, изобретатель одноименной винтовки, взял на прицел главнокомандующего американской армии Вашингтона, но и с благородства не стал стрелять в спину. Ха, то есть, понимаете, насколько, насколько эта битва могла бы иметь огромное значение в ходе... Войны за независимость, если бы Вашингтон погиб. Но, на самом деле, я думаю, тут еще, возможно, сам Фергюсон немножко приврал. Потому что как бы он мог взять на мушку Вашингтона и не убить его из благородства. Что-то, мне кажется, это скорее попахивает обманом, да, мягко сказано. Ладно, что ж, давайте-ка смотреть уже непосредственно на саму битву. У нас имеется очень много британских гвардейцев. Есть также у нас гессенская линейная пехота. Имеются быстрые конные шестифунтовые артиллерийские орудия. Горская пехота, есть элитные гренадёры. Есть легкая пехота, дальность которой поражает врага только так. В общем-то состав не очень нравится. Он прям импонирует тому, чтобы его использовать в этой битве. Ну давайте-ка посражаемся с этими американцами. Потому что здесь как раз таки быстрые кавалерийские, артиллерийские орудия нам просто будут необходимы. Так как мы наступаем, а враг как раз таки нас ждет. Если бы здесь были бы какие-то обычные пешие артиллерийские орудия, ну это было бы жесть. <с> я не знаю, как бы я их долго тащил бы до поля битвы, скажем так. Хотя тут даже непонятно, где будет поля битвы, пока я даже не играл эту битву ни разу, я вам скажу. Ну что, мы видим американскую армию, она ожидает нас прямо у брода, как и было сказано заранее. Но похоже, что и вправду американцы не понимают того, что у них есть и в другом месте еще переправы. И причем не одна, похоже, а прямо их несколько. Ну, это значит для нас огромный шанс на победу. За короля Англии давайте-ка мы сейчас разобьем этих повстанцев чертовых. Они возомнили себя чем-то более крупным, чем просто колонией. Это большая ошибка этих голодранцев. Сейчас мы покажем, на что способна армия его величества. Так, правда, до этого мне пока уже начинает вести огонь. Я боюсь, что я сейчас потеряю кавалерию. А, Давайте-ка подумаем, куда пойти. Я пока на паузу поставлю, чтобы, ну, наверное, хотя тут время все равно нету, да? Поглядим. Видим мы как минимум одну такую привлекательную переправу. А, дальше уже нельзя, да, прикрутить. Ну ладно. Одну переправу привлекательную. Причем... А, нет, здесь крутые на берега, нельзя перейти реку. И все. Одна только есть привлекательная переправа. Есть еще одна, Которую нам так... Э, очень смачно намекнули, что сюда идти не стоит. Все-таки тут очень много линии до пехоты. Плюс артиллерии, которая переключится на картеч, в случае, если мы подойдем. На данный участок. И, короче, там от наших войск останутся куски мяса, только разлетающиеся по полю. Да, в общем-то, будет зрелище не очень лицеприятное. Так что давайте-ка мы воспользуемся подсказкой. Как в описании, так и во время начала битвы. Пойдем просто в обход. С фланга нападем на этих наглых колонистов. И возьмем их, обрушим обратно в Филадельфию, где мы их потом просто добьем. Так, однако, мне, знаете, что больше всего волнует? Я вижу, что, по-моему, генералу очень неравнодушная артиллерия врага. Так что нужно его спрятать куда-нибудь. Куда лучше всего спрятать военачальника? Конечно же, за какой-нибудь холм. Иди-ка спрячься и ныкайся там, пока мы не выиграем. Но однако, знаете, еще меня беспокоит больше то, что и арте... могут нашу кавалерию уничтожить. Да. У нас, кстати, есть еще и артиллерия, но вот мне очень хороший вопрос, куда бы ее поставить, эту артиллерию. Потому что, ну, тут, как бы везде, куда мы будем наступать, в принципе, перегруппироваться у нас времени будет очень мало. Ой-ой-ой, а -ой -ой -ой. здесь мы кстати, легкую пехоту расстреливать, ее мое А слушайте, а можно было бы по-другому сделать? Ну ладно, пока что мы просто отступаем. Давайте-ка прячемся за холмы. Потому что я думал, враг только будет стрелять почему-то по кавалерии, однако он стреляет и по пехоте, что <смех> неприятно. Я думал, может быть, взять сюда легкую пехоту подвести, чтобы она начала вести огонь по их э... легкой пехоте. И та легкая пехота, в свою очередь, начала бы на нас водать, и я бы мог бы его выманить на другой берег. Но. <смех> да, это не Сегун, это не, не знаю, Наполеон. Когда там нету пушек. Все ну, то ладно, я, может быть, предполагаю, что это деревянные пушки, там они бесполезны в любом случае. А здесь у нас имеется наверняка уже артиллерийские орудие с картечью, с картечницей. То есть эта картечь будет выносить моих солдат только так. И даже легкая пехота, она пострадает. Короче. Ничего хорошего из этого не выйдет. В любом случае, нападать в лоб ничего хорошего не принесет. Если было бы тут еще где-нибудь материалом переправа, например, вот здесь, да. Я бы, может, забрался бы тут перешел. Ну, предположительно, да, или вот здесь дорога, например, я бы тут прошел бы. Нет, не получится. Или вот здесь была бы переправа, тоже можно было подумать бы. Я, например, бы здесь перешел бы, потом вот с этого угла на этот угол и напал бы на артиллерию. Ничего нам игра не дает, кроме как единственный выход это переходить через вброд реку с фланга, да, то есть с левого фланга переходить эту речку. Так что давайте-ка мы перемотаем время, плюс, чтобы не бежали мои солдаты, не уставали, идите пешочком, пешочком, пешочком. Командующего, как обычно в Эмпайре, мы просто прятаем в угол, и он там забивается, ничего черта не делает. Такс. Если мы пойдем в вброд через то место, да, через левый фланг, то тут нас встретят минитмены, минитмены и легкие драгунские полки. Легкие драгунские полки, по сути, те же самые мои, наверное, драгуны. Да, да, те же самые драгуны мои. И, кстати, они могут стрелять, что ли, на бегу? А, кстати, да, они могут стрелять на бегу. Это очень интересный момент. Потому что до этого я сколько не видел драгунов в империи, они все могли стрелять только если спешатся. Как было и в битве при Розбахе, если мне не изменяет память, там тоже были драгуны, и они могли стрелять только именно когда они спешатся. Ладно, что ж, давайте-ка переходим реку. Начинаем переход. Куда пушки поставить я до сих пор не знаю. Куда их послать? Наверное, когда вот я до сюда дойду. Вот тогда уже американцы переключатся на меня. Тогда, наверное, можно будет расположить здесь пушки. У меня такое предположение. Пока что давайте-ка двигаемся по направлению к броду. И начинаем переход. Но у нас в первых рядах будет идти линейная пехота, конечно же, гвардия. Не, наверное, давайте, знаете, как сделаем. Там, кстати, кто-то ведет огонь. Ой-ой-ой-ой. А тут, оказывается, блин, тут, оказывается, есть подстава. Вся моя, вся моя армия сразу же резко, конечно же, отступает. Давайте-ка. Это, кстати, стрелки с гладкоствольным орудием. Они, блин, очень далеко стреляют, эти ублюдки. Я их помню. Я помню их по прохождению за индейцев, когда я играл чероки. Ой-ой-ой, они могут очень даже хорошо вынести мои орудия. Давайте-ка гвардию вперед посылаем. Так, так, так. Огонь. Так. Пехота. Огонь. Огонь. Фая. Фая. Слава богу, все обошлось очень небольшими потерями, и мы можем двигаться дальше. Правда, знаете, теперь я доверять не буду этому лесу. Хорошо, мне повезло то, что я послал орудия вперед. они приняли на себя очень много урона, но они при этом не потеряли никого. Так что сейчас мы давайте-ка порежем этих ублюдков по спинам, погладим их спинки. Ммм... Не будет ли здесь засады? Еще одной. Возможно, возможно. Да, мы видим еще одну засаду. Но эта засада раскрыта гораздо раньше того, что мы раскрыли здесь. Здесь моя кавалерия сработала на ура. Хотя, по-моему, там сами себя они раскрыли, они что-то побежали куда-то. Ну да, что-то такое вроде как произошло. Эээ. Ну, я думаю, уже резать их нет смысла, они все равно драться уже, наверное, не станут. Уже убегут домой. Побыстрее собирать свою семью, чтобы убежать подальше от Великобритании. Так что можно переходить смерло. Реку оставшимся войскам. Давайте-ка переходите реку. И готовьтесь вести огонь по следующим войскам противника, однако нифига как далеко стреляет их э, гладкоствольные снайперы. Это просто жесть. Не ожидал, что они так далеко могут вести огонь. Это что-то прям вообще жестко далеко, слушайте. У меня тут даже картечь примерно такая же дальность. Ой, ой ой Так, отходите, кавалеристы, я за вас очень сильно опасаюсь. Боюсь вас потерять. Все-таки, как-никак, вы очень мощная армия для меня. И тут уже, смотрите, американцы начинают переход. Они уже довольно далеко прошли. И, по-моему, сейчас они окажутся прямо рядом со мной. Так, знаете что? Здесь бы нам не помешало наших бы легких пехотинцев поставить, чтобы они постреляли по этим минет... Блин, по мин -метам. По этим охотникам, да? Которые там только что вели по нам огонь. Чтобы их встретили. Как подобает друзей и товарищей. Хм, Что-то пока их я и не вижу. Они, похоже, что зашкерились. Они где-то здесь встали, просто шкериц. Но это для них же плохо, потому что я их обойду со спины. Начинаем кавалерии обходить со спины. А, плюс посылаем наших пехотинцев тоже в лес. Так, вон они, вон они, сидят шкирица Блин, капец, недалеко так. Чё это? Я что-то не понял, как? Они так далеко стреляют, серьезно? Ни хрена себе. Чё за хрень? Они так не могут далеко стрелять. Так, опять разворачивайте свои орудия. Разворачивайте орудие опять. Йо, пернотеатр, что делать вообще? Как как умирает? Такс. Пока ждем, они когда появятся на горизонте, плюс пока мои орудия начнут вести огонь. они отступают. Огонь прекратить. Огонь прекратить. Так, все. Прекратили огонь, давайте-ка нападаем на них. Что теперь у нас на реге? Какая ситуация? У нас тут осталась только батарея сплошная вражеских орудий. И он переместил сюда полностью всю свою армию. Блин, не сможем мы их всех зарезать, судя по всему, потому что тут у них деревяшки стоят. А дальше уже там и линейная пехота поблизости. Но это, похоже, что последний отряд зашкирившихся солдат, потому что я больше их там не вижу. Так что можем идти вперед, в принципе, спокойно нашей пехотой. Вот это я понимаю, историческое сражение. Не то, что морские битвы, там, блин, просто 4 корабля на 5 кораблей, блин, вот и вся историческая битва. А вот это уже реально интересно, вот так вот прям. Замутили они. Замудрили с картой. Специально, чтобы можно было по-интересному развернуться, поиграть. Но стрелки уже, да, стрелки очень сильно страдают, умирают. И, в общем-то, похоже, что они все уже отъехали. Ладно, отступайте. Больше резать не будем. Вот а она могут и ответить. Давайте. Все вперед. Орудия разворачиваем. Так, кавалерия, главное, чтобы на пике не встала. А то, блин, могут спокойно запрыгнуть на пике и умереть. Вражина сюда пушки, кстати, не перетаскивал что довольно интересно То есть он тут будет без пушек сражаться У меня так что получается пока что здесь небольшое преимущество Главное сейчас подъехать так аккуратно Чтобы можно было по ним вести огонь И чтобы мы не попали под их обстрел Ой, гвардейцы тут очень сильно пострадали В какой-то момент теряли очень много людей Так что их надо тоже беречь я думаю, как мы сделаем. Подведем нашу гвардию с фланга. Пускай она будет не в первых рядах участвовать в битве, а будет со спины, ну, то есть, как помощь, подходить, помогать. Остальная же наша пехота, оставайтесь где-нибудь позади, будете тоже как прикрытие, как помощь, подходить, помогать. Либо же я что-то потом придумаю с вами сделать. Так, ну давайте пока что идем Кстати, надеюсь вы на пике-то не умираете, да? А то я, блин, уже забыл Может даже, вы... <соценно> даже пехота умирает от пик Нет, слава богу, она не умирает от пик Артиллерию нашу кавалерийскую, конечно, я вокруг посылаю Потому что фиг его знает Я не хочу зафейлить эту историческую битву Вот так вот глупо Ага, тут у нас теперь выходит артиллерия будет Здесь у нас пехота Разворачиваем. Ах, к сожалению, немножко недостает. Но знаете ли что? Это Empire Total War, поэтому у нас бесконечное количество снарядов. И мы можем спокойно взять переключиться на стандартные снаряды и пострелять по-командующему. Например, убить Джорджа Вашингтона. Просто у нас здесь стоит Джордж Вашингтон, который ждет прям, когда его убьют. Правда, он выглядит, конечно, не как Джордж Вашингтон, а какой-то а, пьянчуга. Не знаю, заблудыга какой-то европейский. Которого посадили зачем-то за лошадь и представили как командующего. Ну да, это примерно так он и выглядит. Отличное попадание. Командующий вот-вот отступит. Либо же он умрет, либо он отступит. Бодры, непоколебимы. Ну посмотрим, насколько долго вас, вас хватит. Так, огонь еще. М да, отличное попадание прямо в дом. По-моему, надо их немножко поднять на холм. Потому что им ре реально не хватает а, градуса стрельбы. Они промахиваются, поэтому просто над головами пролетает. Так, ну давайте разворачивайтесь обратно. Поставлю вас прямо вот сюда. Я все-таки как-никак не Патрик Фергюсон, который... Ой-ой-ой-ой! Что-то я как-то... Не успел среагировать быстрее. Быстрее, быстрее, быстрее, переходите. Там легкая пехота подошла у них сверху. Она сейчас будет, по вам стрелять. Как-нибудь вот сюда поставьте. Нашу армию можно немножко развернуть. -яй -яй. Отступайте. Блин, они целят почему-то в артиллерию. Убейте вот этих ублюдков. Огонь! На нафиг. Просто всех убили. Так, артиллерия, пока перестали вести огонь. Успокойтесь немножко. Так. Давайте-ка ставьте боеприпасы, снаряды обычные. И огонь по командующему. Блин, все промахи просто по голове там пролетело. Но он уже в поле зрения, вы должны попадать по нему. Отличная работа. Остался один только Джордж Вашингтон, который отступает. Ха -ха -ха -ха. Позор Джорджу Вашингтону, позор. Он отступил, оставил свое войско просто без помощи. Но мы сейчас, наверное, все равно попробуем поближе подойти, потому что... Он тут хоть и тасует иногда войска, но мне надо как бы вести огонь артиллерии желательно, а не... ну, точнее, артиллерии картечью вести огонь, а не снарядами обычными, которые не наносят практически никакого урона пехоте. Очень маленький урон, скажем так. И не совсем не наносят урон, но они наносят его очень небольшой. Так, так, так, опять... Опять идет в атаку его. А, нет, теперь линейная пехота. Блин, а это уже опасно. Давайте вести огонь по ним. Блин, какой умный бот, да? Вот он ждет, пока я начну разворачивать свои пушки. Что-то делать с ними, и потом только вот он начинает нападать. Огонь. На, на. Все, просто откинули. Ну, потеряно было немного людей. Скажем прямо, да. Было немного потерь, но... Вот такие вот неожиданные мувы у меня... Ставят немножко в тупик, потому что бот раньше такого не делал. Я что-то не пропоминаю, чтобы он вот так брал... Просто передумывал резко своей тактикой. Ладно. Что ж, ведем огонь дальше. А если мы вновь развернем орудие? Он снова пошел в атаку. Разворачивайте свое орудие обратно. Чик-чик-чик-чик-чик. Ага, Хитрый-хитрый еврей. Смотрите-ка, да? Вот снова развернул, он не успел подойти, и он решил отступить. Хитрый еврей, хитрый. Давайте-ка опять сделаем такой же мув. Пока он не, на... не подходит ближе. Так, мы, значит, подойдем поближе. Байонетс. Вперед. Ну тут надо как-то будет очень аккуратно, потому что у них все-таки наверху остались еще эти снайпухи, легкая пехота у них где-то еще была наверху. Один отряд я увидел. Так, разворачивайте. Давайте бегом. Угу. Убегают Убегают трусы Так, ну смотрите, мы уже почти их достаем даже так Нет, не получится пострелять Воу, вы что делаете? What the fuck? Какого хрена вы что сделали, суки? Ублюдки кончены, какого хрена? Вот придурки, а. Они своих заберут и стреляют. Да. Это непростительно, на самом деле. Я бы их расстрелял бы за это, если была бы возможность. Безполезненно их расстрелять. Если бы я мог бы из-за этого все равно бы выиграть битву, не проиграть, да. То я бы их расстрелял, потому что это какой-то просто сейчас был этот, как его. Это бунт был сейчас Так, ну что? Ну что, уже, по-моему, мы можем стрелять по ним, по-любому Да, мы уже можем по-любому по ним стрелять Видите огонь по врагам? Куда вы целитесь? Что это такое? Ой, идиоты, они, по-моему, хотят по своим снова полить. Я что-то вообще этого не понимаю, юмора Что это сейчас за чушь творят они? Ладно, как бы там ни было, мы все равно стреляем по врагам. Но правда, да, уже мы не попадаем. И они, причем, даже не горят желанием подходить ближе. То есть, это не Сёгун Таталвар. А, где они бы подошли поближе, посмотреть, как это выглядит пушка. Ну все, теперь-то они должны точно нападать. Иначе мы их расстреляем. Давайте, давайте, давайте. Ой-ой-ой, легкая пехота, легкая пехота. Давайте, разворачивайте, по ним огонь. Чертовый повстанцы. Огонь. Ох. Капец, ребят. Пять человек осталось. Сообразил, что... Чуваки сообразили, что их всего пятеро осталось. Типа, ой, черт. Он заиграл. Музыка прекрасная. Все, это были последние линей... легкие их пехотинцы. Переходим в атаку. Задействуем нашу пехоту с флангов сейчас. Кавалерия тоже может немножко пока порезвиться рядышком. Огонь вот по центральным линии пехотинцев. Посмотрим, сколько вы нанесете им урон. Сейчас начнем их зажимать мы. Знаете, как сделаем, наверное? Я вот этих чуваков сюда вот поставлю. Ох, ну все равно неплохо, слушайте. Там некоторые в молоко улетели, но были попадания. Конкретные прям. Да, прям вообще хорошо о них снимают. Американцы почему-то тупят и не хотят нападать. Я их сейчас просто заставлю это сделать. Давайте нападайте, сукинги, я открылась. Так, ну мы сейчас просто с фланга зайдем к ним, и все, и это, это ГГ будет. Центральная линия пехота просто вообще уже там в дырках вся. Они отступают даже. Опа. А вот этого зря делаете, конечно. Че вы делаете? Что это такое? давайте вы сами там определяете в кого вести огонь потому что вы начинаете творить хрень о давайте огонь и всех орудий стреляет ли не пехота за короля повстанцы чертовы. Они отступают. В атаку. Все в атаку переходим. Занимаем позиции. Чё ж вы отходите-то, а? Идите сюда, к папочке. Запах пороха, не хотите ли? Это жесть вот тупит просто жестко подкрепление, огонь, вперед. Да, эти повстанцы оказались даже хуже, чем я рассчитывал. Кавалерия, ну-ка всех их зарезать. Вырезать просто. Так, пушки, давайте-ка уже без огня. Разворачивайтесь. Всех убивайте. Артиллерия перегруппировалась немножко, я смотрю. Нам нужно добраться до нее. Давайте в атаку. Там легкие драгуны идут в атаку тоже. Похоже, нам придется отступить. На помощь. Давайте гусары. Конные пауки, точнее. Все в атаку, переходите. Все, войска все отступили, фронт дрогнул и, в общем-то, вопрос времени победы нашей. Давайте гестинские войска. Не зря же мы вам деньги платим. фронт рухнул все вперед так вы только не стреляйте да огонь атаку. Догнать всех и всех убить. Отлично. Продолжим. Я хочу как можно больше уничтожить противников. В общем-то, еще я хочу сказать по поводу этой битвы. Она была совершенно несложная, потому что, как видите, я потерял очень мало людей, потому что я мог бы, конечно, побольше потерять, если бы захотел бы, но я потерял очень мало. И в общем-то все на этом. Вся битва, она в общем-то на этом и строится, что тут просто надо было обойти главных флангов. С левого фланга, а там уже дальше все пошло, поехало. И все хуже, хуже у противника контролю проиграл. Полная победа. Потерял всего 122 человека. Враг потерял 823 человека. А точнее, у него побольше потери. Да, это просто... Кстати, я убил своих больше почти что нет. Столько же почти что, сколько убил у меня враг. Враг умел меня, меня убил, У меня убил даже 76 всего лишь человек. А, и причем Джордж Вашингтон чуть ли не умер. Он уже был буквально на ниточке от смерти. Там снаряд пролетел рядышком с ним. Все его советники погибли, а он сам остался жив. В общем-то так. Мы закончили битву. Надеюсь, вам понравилось данное видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Закончились, кстати, у нас сражения Соответственно, в Empire Total War. В дальнейшем у нас будут сражения и в других играх. Как и в Риме Total War, в Атиле Total War, так и в других играх Total War. Там в Surthage еще какие-нибудь моды возможны. Ладно, что ж, с вами был Веном. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока, удачи.